Ну, допустим, прогрузились мы в танке. Сейчас по-быстрому глянем на обновление и уйдем нахуй отсюда. А то мало ли, кто не спалил контору. Эй! Мамку ебал, у меня опять флеш повис. Я там слышал, что то за клиент, но, трупы пацаны, только секс-сплойлера сидят. Видеоблог. Ну его нахуй, задание тоже в топку. А ебать, подарочки. Это я люблю, наверное, там Данутел мне на автозвук. А это тебе, Гондон. Мы еще с тобой увидимся.